Бонжор лизами! Здравствуйте, друзья! Картошка-гармошка. Смешное, веселое название приготовления картофеля по особому методу. Давайте привнесем в наш картофельный рацион немного оригинального, динамичного, но вместе с тем и вкусного. Приступим! Чтобы не пропустить следующий рецепт, подписывайтесь и жмите на колокольчик. смешиваем смесь прованских трав давленный чеснок соль и перец с оливковым маслом а что делают китайские палочки в этом рецепте спросите вы меня очень просто они играют Роль ограничителя при разрезе картофеля на дольке. Нам нужно сохранить нижнюю часть картошки целой и нетронутой, чтобы получить эффект веера или гармошки. Ширина долек 2-2,5 см. И вуаля! Наша заготовка. Ну а дальше тщательно смазываем жидкой заправкой всю поверхность разрезанной картошки. Убираем в духовой шкаф на 40-45 минут, в зависимости от размера вашего клубня. Подавать такую картошку можно соусами на любой вкус, у меня сметана с зеленью. Также картошку-гармошку можно нафаршировать салом, беконом или сыром, но это уже другая история. Пробуйте готовьте! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, ваши отзывы и мнения. Мне интересно, а я вам говорю «Бон аппетит и абьянту».